Всем привет! Сегодня у нас краткий обзор построек подписчиков. Спасибо всем тем, кто скидывает постройки в мой Discord сервер. Каждый из ваших построек может попасть в мое видео. Главное, чтобы она была оригинальная, а не зарубежных ютуберов. Итак, начинаем. Первая по списку островок Кримсона. Здесь все очень миниатюрное и интересное. Маленькие домики, деревья, речка, водопад и рабочий маяк. Великанам здесь не место. Следующая постройка ⁇ это пирамида. Это пирамида моего подписчика Сахаров. Давайте посмотрим, что внутри пирамиды. Похоже на квест, а вот и паркур. Я думаю, мы еще раз снимем обзор этой пирамиды, когда она будет полностью закончена. Следующей постройки название я не знаю. Давайте просто посмотрим. Еще одна ее постройка ⁇ это большой ух, большое спасибо. постройка моего подписчика топка 28 я не знаю что это такое может подскажите мне в комментариях что это такое следующая постройка робот томас у меня готов туториал когда ему тебя его выложу ребята поставьте лайк и подпишитесь на канал если вам нравится эта рубрика очередная постройка Кримсона миниатюрный городок. Мы обязательно сним на него обзор, когда он будет полностью закончен. Следующая постройка моего подписчика Макс Кока. И постройки моего подписчика Макса. У него есть не только роботы, но и звездолет. закончено так здесь что-то написано на английском отход какая как что тут стоит о открылся а, сандурок со сейчас я зайду все ой а как мы там не падаем а тут посмотри внимательно надо Уружение зачем-то. А зачем вооружение? Это... Получается, их можно включить и выключить? Да. А, не А, недолго, да, получается, крутится. А, недолго... А, да, как бы, железный блок тяжелый. Ему надо время, чтобы установить. Нет, тут зависит от ключа А это что ты строил, если здесь есть оружие? Что это такое? А, это вооружение, бы оружие, склад Хотел сделать Ну а здесь что-то Дведи что может... Это, кстати, не стекло Это золото Ну что то, чтобы запасы Стали. А, это сонда Стой Нет, там дистанционное управление А, на... куда? На базе. Дистанционное не управление? Знаю. Нет, не уезжай Я не хочу Это Давай сонда я. Да я сяду Да, только декор не мой А, не дают? Вот это вот синего Не мой декор а, вон тот твой, да? Да, вот тот и вот этот вот белый. Но это уже мой. А это чей тогда? А это я... Это оригинальная раскраска из фильма. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Games, Всем пока!